Друзья, еще один обзор. Вышло несколько новых аэродропов за сегодняшний день. Информацию по ним я размещаю у себя в телеграм-канале. Ссылка на него в описании под видео. Начнем мы с Axalus Wallet. Мы уже с вами принимали участие в одном из аэродропов от этого кошелька. Раздавали другую монету. Переходим на платформу GLM. У кого нет аккаунта скачиваем, устанавливаем, регистрируем кошелек, не забудь сохранить парольную фразу из нескольких слов для входа в аккаунт. Здесь вводим адрес кошелька Axalus в приложении внизу в правом углу будет значок человечка. Нажмите на него, откроется страница. Вверху будет адрес кошелька. Копируем, вставляем. На этой же странице, где адрес кошелька Делаем скриншот экрана, загружаем сюда. Подписываемся на два Twitter, делаем ретвит, в Дискорде присоединяемся, вот в этом разделе, в паре постов жмем галочки. Открывается дополнительное задание, подписка на Твиттер, ой, Телеграм и просмотр сайтов. По 5 секунд находитесь или просто пролистаете вниз, Возвращаемся, жмем кантины. При желании можете приглашать друзей разместить готовый пост. Уже в Твиттере можно. Через кнопку. По датам завершения 7 июля распределение 31 августа. Пол 195 тысяч монет на 39 тысяч участников. Рандом по 5 токенов. Следующая раздача. Telegram бот Рандом 11 тысяч участников. По 500 монет. Завершение 10 июля. Распределение 15 августа. Здесь все просто. Стартуем бота. Проходим капчу. Появляется страница с заданиями. Подписка на Telegram, Твиттер. Плюс ретвит. С тегами 5 друзей. Я их добавляю вверху и внизу. При ретвите. И в комментарии к твиту. Подписался на медиум. Поставил несколько лайков и в фейсбуке на своей странице размещаем вот этот вот текст потом нажимаем кнопку в боте на под постом где вот эти вот задания все были и вводим ответы telegram с собакой ссылки на twitter и Медиум, ссылку на ваш пост в фейсбук и адрес кошелька короче от MetaMask еще одна раздача NFT через блок-то валит мы уже не первый выполняем копируем код автокопирование переходим на сайт жмем connect коннектим кошелек блок-то потом листаем вниз находим строку туда указываем вот этот вот код Кнопка Claim становится активной. Жмем ее. Подтверждаем в кошельке блок-то. Approve, по-моему, кнопка. И все, дожидаемся, пока начислят NFT. Готово. Так, поэтому я уже снимал обзор. Токен RSV. Будет листинг на бирже Gate. И StepWatch. Тоже есть отдельное видео. Кому интересно, заходите и принимайте участие. Раздача легкая. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.